Всем привет! Дмитрий в студии и мы начинаем девятый выпуск IT News. Сегодня в выпуске первый в мире смартфон от Илона Маска, новый контроллер PySen для SSD, чип биометрической защиты Samsung, Android игры для пользователей Windows, а также говорящая клавиатура для Windows 11. Почему все говорят о Tesla фоне? Информация о том, что Маск работает над смартфоном, распространялась в сети еще в прошлом году. Но теперь компания Тесла сообщила, что продажи продажу новые телефоны поступят уже в конце этого года. Вы спросите, что же такого уникального в новинке от Тесла? Первое, что мне показалось не еб... полезной функцией, это встроенная солнечная батарея. Всего за 30 минут данная технология позволит вам зарядить телефон на 20%. Но вы только представьте, лежишь такой под палящим солнцем, попиваешь бутылочку пива, а в это время телефон заряжается сам по себе, без необходимости подключения пауэрбанка и зарядного кабеля. И он утверждает, что данная технология позволит пользователю всегда находиться на связи. Это ли не сон? Вторая главная фишка, более приятная для любителей проводить все свободное время в интернете. Дело в том, что при покупке смартфона доступен спутниковый интернет Starlink бесплатно и пожизненно. Вам больше не придется платить за интернет сотовому оператору. А теперь немного о характеристиках. теслафон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 серии, оперативную память 16 гигабайт, встроенную память на 512 гигабайт либо 1 терабайт, быструю зарядку Type-C мощностью 100 Вт, а также графеновый аккумулятор и защиту IP68. Полная презентация TeslaFond состоится немного позже, а старт продаж, как я говорил ранее, ожидается ближе к концу 2022 года. FISON представила SSD-контроллер E26 с поддержкой PCI 5.0. Компания FISON Electronic поделилась свежими подробностями о своем новом контроллере для твердотельных накопителей. Это первый контроллер FISON для SSD с интерфейсом PCI 5.0 X4. Контроллер будет изготавливаться на мощностях компании TCMC в технологических нормах в 12 транзакций в секунду. В его конфигурацию входят два ядра ARM Cortex-R5 и три фирменных ядра Cox Processor. Он поддерживает до 8 каналов с более чем 30 микросхемами памяти, а скорость передачи достигает 2400 транзакций в секунду. Контроллер поддерживает работу с флеш-памятью 3D TLS и QLS NAND. Объем накопителя на основе нового чипа может достигать 32%. Цепи ввода-вывода, работающие с флеш-памятью, рассчитаны на напряжение питания в 1,2 Вольта. Встроенный 32-битный контроллер DRAM поддерживает память стандартов DDR4 и LDPDR4, работающие со скоростью 3200 Мбит в секунду на линии. Также заявляется о поддержке механизма сквозной защиты всего канала данных. Компания отмечает, что PCI5026E26 позволяет обеспечивать скорость последовательного чтения до 12 гигабайт в секунду, а скорость последовательной записи до 11 ГБ. Еще одним плюсом можно назвать интегрированный термодатчик. Samsung представила свой чип биометрической унификацией для смарт-карт. Особенности чипа в том, что он объединяет в себе все элементы безопасности, которые ранее были разбросаны по площади пластиковой карты. Корейский IT-гигант считает, что такой подход может сократить затраты банков на изготовление платежных карт. Чип объединяет в себе блок Security элемент, хранящий конфиденциальные и криптографические данные, процессоры безопасности, обрабатывающий данные и сканер отпечатка пальцев. На актуальных моделях платежных карт с биометрической защитой все эти элементы разбросаны и находятся в разных местах, что усложняет их производство. Samsung заявляет, что их разработка... Первое решение на рынке, объединяющее все части воедино. Также компания рассказала о том, что SE-блок, хранящий данные отпечатков пальцев пользователя, получил несколько сертификатов безопасности. Процессор использует запатентованный алгоритм аутификации по отпечатку пальца и имеет встроенную защиту от спуфинга, что не позволяет злоумышленникам получать доступ к платежной карте с помощью искусственных отпечатков пальцев. Google Play для пользователей Windows 11. Еще в декабре стало известно, что у Google есть планы по выпуску игр для Android в системах Windows в 2022 году. Компания Google разработала уникальное приложение, которое можно использовать для доступа к растущему каталогу игр. С приложением, установленным на ПК с Windows, геймеры смогут играть в лучшие игры на мобильных устройствах, планшетах, устройствах Chromebook и ПК с Windows, используя всего лишь мышь с данной технологией вы получите улучшенные элементы управления возможность переключения между устройствами в любое время сохранение прогресса вне зависимости от устройства а также море удовольствия от любимой мобильной игры на ПК. на данный момент функция доступна только для людей в корее тайване и гонконге на ближайшее время она появится и на просторах СНГ. Более детальное описание, а также руководство по установке и настройке уже скоро у нас на канале. Обновленный голосовой доступ в Windows 11. Участникам программы предварительной оценки Windows Insight доступна предварительная сборка Windows 11 22 538. Данная сборка включает в себя обновленные функции голосового доступа. Голосовой доступ – это новый способ управления компьютером с помощью голоса. Вы можете использовать сенсорную клавиатуру с голосным доступом для написания слов, водочисел, знаков припинания, а также смайлов. Принцип работы прост. Откройте виртуальную клавиатуру с помощью команды, и на каждой клавише есть номер. Чтобы нажать клавишу, вы просто говорите «нажмите 27», если хотите, например, число 27, которое является буквой S. Также доступна возможность загружать пакеты распознавания речи из Microsoft Store, что обеспечивает более высокую производительность транскрипции. И вот и выпуск подошел к концу. Надеюсь, девятый выпуск был интересным и полезным. Всем добра, удачи.